Ну вот, я, в принципе, полностью заземлился, заземлил паяльник, это обязательно. Это самое. Заземлил себя, конечно. Это самое. И все для того, точнее, ну, себя, то в крайне, можно сказать, штаны, тело заземлил, И даже голову. И все для того, чтобы эта сволочь не сгорела. Это также продолжаю. Сейчас, сейчас буду уже делать полный обзор. 700 миллионов 135 на мм. метров. Сейчас я его раскрою. Ну, вот, чтобы было понятно. Так, ну ч ⁇ ж, поехали. Ха-ха-ха-ха. Опа. Она... Вот он вылетел, зараза, как, бы, как будто он сам не улетел куда-нибудь, слишком уж маленький, вот он примерно так выглядит, сейчас я зумом приближу, Ну вот он многомодовый, назерный диод 135-138 мм. 700 милливатт. так он примерно выглядит. На подложке 5,5 миллиметров диод. Ну, короче, едем дальше. Сам он небольшой довольно-таки. Да, рискнул я взять его руками. Конечно, боюсь, как бы он не сгорел, зараза эдакая. Сам диод дешевый довольно-таки. Несмотря на то, что и такая большая. Ну, дешево из того, что стоит -то у нас в пределах тысяч. Ну и дешево из того, что расходится очень сильно, как говорят. Ну, в принципе, что? Дальше больше. Пока я его уберу в вот этот пакетик. И ч начну его вставлять буду вставлять его вот в этот модуль бывший 500 мВт. Так, эту фигню отрезаем нафиг больше, ты, больше мы тебя не увидим да, да. иди нафиг отсюда нет не хочешь уходить иди давай туда. ну вот в принципе я его собрал сам. вот он там диодик стоит маленький Вон он там стоит собрал? конечно 700 мл меня не впечатлило как, как, по моим меркам 500 мл как ярче был даже короче что хочу сказать Сейчас, так как он расходится очень сильно это самое да давайте кстати покажу как он расходится пока что вот он примерно такой Примерно такое пятно, это примерно с 10 метров. Фу, какой метров нафиг. Сантиметров. Вот, 10 сантиметров. Это вот такое пятно будет. Это всего лишь с 10 сантиметров так он расходится. Ну вот, это, конечно, меньше и меньше. И вот. Примерно 6 сантиметров где-то здесь будет. Так он расходится. Конечно, вдаль. Это вообще уж. Ужас, сейчас вам покажу. Камеру сниму. Даль примерно вот так. Ну здесь уже метр три. Его пучок расходится во всю мою комнату. Это сам просто, можно сказать, реально фонарик. Сразу говорю по поводу яркости. Не особо-то он яркий, примерно как те же 500 мВт. Так что особенного здесь ничего нет такого. Так, ну что ж, едем дальше. Сейчас его выключу. Так. Да, что еще хотел. -то? Секундочку. Так, вроде настроился. Так, а вот дело в чем. здесь камера немного брахлит, потому что она у меня на голове держится. Так, камера наверное офигела. Камера эти дела делает слишком. Попробуем две линзы сегодня. Ах, ты, Неудобства сплошные Две линзы. Одна. Четыреста рублей примерно стоит на алике другая по моему стоит 600 рублей здесь какой то мега мега прям чистое стекло короче содержится может чистый кварц короче его здесь очень очень мало да ну синий синий 45 метров мм, и зеленый это самое 520 метров мм. фокусирует но ну, просто Отличный, можно так сказать. То что потери маленькие. А, еще красный хорошо фокусирует. От а DVD-приводов. Вообще шикарно, можно так сказать. Ну, конечно и у него и стоимость. Так, ну вот это, конечно, дешевенькая. Но здесь зато не одна линза, здесь три линзы. Это считай объектив. Это самое. Не за почему, конечно, то, что он стоит дешево, потому что я так понял, потери у него большие. Давайте попробуем. Че к чему? Как оно будет расходиться? Модуль, конечно, греется довольно-таки сильно. Так, попробуем сначала давай идти типа, вот эту. Я конечно не знаю, будет ли она фокусировать. 635 нанометров. Потому что 500 миллионов у меня не фокусировала особо-то. Эта линза. Слишком для нее, даже для нее слишком он расходимый считается. Так, ну ч ж, сейчас его конечно ее до конца лучше закрутить. Так, вот пятно. Сейчас это я буду закручивать, конечно. Турноват, конечно, на рукой все это делать. Да, кстати, а Угу. вообще прожигает нет мне трудно верится. ну да что-то еле, еле бездит. так как он многомодовый он прожигать не особо не стоит дать таких сверхъестественных да ну вот я его в принципе в квадрат сфокусировал в полоску вот уже ну вот это его оригинальная точка который он будет светить, когда его сфокусируешь, точнее точка полоска. Вот здесь даже видно излучающие площадки. Раз, два, три. Может, конечно, еще за ними что-то стоит. Но если три площадки, по сколько каждая должна быть? Если, допустим, по 300 милливатт каждое сколько это будет у нас? Ну, короче, считайте сами, не лень Так, в принципе, точки не добьешься Особо Выкручиваем ее Посмотрим, что будет с этой За 400 рублей Дорогая фокусирует Примерно Ничего, никаких изменений глобальных я не увидел, там в точку или еще что-то. По-прежнему полоска. Так. Едем дальше. Так, ну и здесь примерно с это уже и начинается. С полоски, с полоски, с полоски, с полоски. Так как там кольцо стоит резиновое. Ну да вот. Объектив он, конечно, получше. Мне так показалось. Кажется, точнее. Сфокусировал его что точка довольно таки, точнее не точка, а полоска уже, уже меньше, чем у этой, вот она, Плюс что хочу сказать, за лучи, лучи... ну давайте свет выключим, будет ли его видеть, я конечно не знаю, ви... видно или видно не видно, ну да, вот якобы как лучик идет, вот, Глазами его не особо-то видно, конечно. Самое. Но так более-менее. Блин, ну вот опять здесь что-то погасло. А, блок питания перегревается. не должен в ставить. Так, и он перегревается. В принципе, что хочу сказать. Для лазерного по вполне сгодится. То, что он не ослепит особо-то. Луч без дыма. Здесь показан, ну, комната у меня, как говорится, пыльная здесь, довольно-таки Поэтому <с> здесь лазеры всегда видны <с> Я так понял уже Потому что все, все, всегда лучше будет виден Потому что, как живем в общаге Ну, вот сейчас мы дымим, попробуем Вот, примерно тут, совсем немного, достаточно, чтобы он стал довольно-таки неплохо видимый. Не обязательно действительно что-то нажигать дофига. Ну вот, я чуть-чуть надымил бумажкой. И он уже становится мега ярким. тоже очень сильно видно. Можно сказать. Красота его истинной появляется. Да, вот так он будет видно все глядеть от модуля. принцип на полной мощности здесь так ну вот всем привет выбрался я на природу сейчас буду тестировать как светит лазерный модуль 635 на 138 700 милливатт это сам он до того леса Вон там лес далеко У него примерно метров 300, наверное где-то может быть побольше даже Сам... так сейчас выключу. Начну... Виднее. Виднее, будет я включу ночной виден не быть потемнее не включу его вот я его включил Сам... лучше конечно видно ну-ка ну нафиг носу. соломка Вот там далеко очень деревья, ну вот примерно отсюда И пошли, пошли, пошли Вот там видно то, что деревьев только полоска расходится Довольно таки большая Так Вот Такая полоска будет деревьев так, едем дальше сейчас конечно всюду думаю, попробую дойти до туда это очень дофига как, как мне кажется даже очень дофига только мне спитил кто-нибудь если кто-то оттуда поедет блин, наверняка увидит блин. такой такой прожектор А вот краснее красного нынешние телефоны разницу между цветами ни хрена не видит на телефоне все одинаково камера 8 мегапикселей в отличие от камеры на которой 3 ну вот видео с камеры они все сфокусированы максимально в точке Шестьсот тридцать пять нанометров, шестьсот пятьдесят, шестьсот семьдесят один.